Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Меликов Низам, и сегодня я буду собирать коммерческий букет на каркасе. Для изготовления каркаса нам понадобится проволока 1,2, тейп-лента, декоративные материалы сделаны из листьев, просто пачка листьев на проволоке, шишки, фисташка, и черничник. Итак, значит, основу для каркаса я буду собирать по скандинавской технике. Значит, по такому принципу. Скручиваем первые две проволоки. И дальше подкручиваем по одной проволоке. Итак, вот у меня получилась значит, основа такая вот, приблизительно круглая форма, приблизительно симметричная, но для технического каркаса это не обязательно. Так, что я сделаю дальше? Нужно сделать ножку. Для ножки я возьму 5 проволок. Это первое основание. Значит, длину ножки выбираете сами, в зависимости от того, какого размера у вас букет. В моем случае это будет невысокий гет, поэтому я сделал сантиметров 15. 17 Итак, каким образом я делаю? Я вставляю таким вот образом приблизительно в середину торгаться и раскрываю, значит, как цветочек. Звездочку. Дальше прожимаю. Я беру плоскогубцы и уже прожимаю на финиш. сгибаю вверх И здесь у нас тоже плоскость вот таким образом я сделал каркас Итак, друзья, кант, край каркаса я задекорировал тремя ветками березы. Ну, все очень просто, проплетается через эту плетенку, фиксируется в нескольких местах проволокой в оплетке, и наш контур задекорирован. Дальше, значит, у меня вот такие вот есть сережки от той же березы, и я начинаю их уже вплетать в сам каркас. Для того, чтобы слегка сдекорировать структуру каркаса приплетаю ее несколько пазм. Таким образом сдаю структуру внутри букета. Начну я с Амарилиса, так как это у нас будет фокусная точка. Сейчас найду ему место. Вот здесь вот. Букет собираю по спирали. И нужно располагать материал так, чтобы он не был зажат. А Мариис обязательно необходимо. Я сделал анкором, либо скотчем, либо чем-то проклеить основание, чтобы он не трескался и не расходился. Это обязательно. Так, когда используете, друзья, иголки для фиксации, обязательно учитывайте правила, что иголку необходимо вставлять снизу вверх. Снизу вверх. Не фиксировали. Я завершил сборку коммерческого каркасного букета. В данном случае я использовал 1 аморилис, 3 герберы, 4 алиума, 1 лимониум, 3 веточки фисташки и 4 ветки черничных. Остальной материал это шишки, роза, которая кустовая дальше листья, данный материал находится вокруг нас и любой флорист может обеспечить себя этим материалом всего лишь нужно выделить на это время и самое главное, конечно, желание вот, данный букет значит, получился по калькуляции у нас 1700 1800 рублей плюс-минус, вот, поэтому я считаю это достаточно бюджетный вариант букета, который пользуется в нашем городе большим спросом так что применяйте и пользуйтесь, друзья. Благодарю вас за внимание, то, что были со мной. Ставьте лайки и комментарии, которые меня вдохновляют. И до скорых встреч, друзья.